Всем привет, меня зовут Макс Риск, я давно не был в игре Clash Lions. извините за опоздание, ну через там пару секунд мы вернемся в прошлое, и расскажу я вам как же все было, а пока лайк ставьте, подписывайтесь на мой канал, Туда я посмотрю в нового, Если я также покажу вам мой клан, конечно же, вот значит, увидите сами, да, один первый день, второй день, даже до 7 марки не дохожу, все же, ну для супчиков открываю сундук за медаль, открываем. Когда будет новый праздник и, скорее всего, в этой игре Clash of будет тоже праздник, так скажем, будут тоже какие-то подарки, поэтому когда праздники заходите в играх, Такой вам лайк. -фак. Также дополнительные, кто не знает, заходите, значит, в наборы. Получайте бесплатные фишки, значки, все впрочем этом духе. Вступайте мой клан. Так, загрузка. Подождите, загрузку. У меня сейчас 16 тысяч монет и 601 кристалл. Конечно, их нужно сохранять на будущее, ну, чтобы у нас будет персонажа до 4 Это тактика. Зачем нам клан, что потом в свободном объединиться, как и другие делают, тем самым круче поздравляем 23 дня 10 часов 20 дней офигеть ладно всем спасибо просмотр возьмем подожди, подожди ладно я пошутил а началом ролика рекомендую моего друга он называет тебе общий roblox кома roblox макс 30 тоже там снимаю ролики так не часто в общем то вот в ролике про roblox рекомендую Можете он найти в вкладках. А теперь, через 3 секунды, мы перемещаемся в прошлую игру Куэш Льонс. До того, как она стала известна В принципе, интересно. 3, 2, 1. А, всем привет, это Макс Трискон, но Валькласс новым персонажем. Этот персонаж по названию ⁇ Одноглаза Эрика ⁇ Крилам. Он берет больше маны. Это отлично. Потом несколько много маны. Вот гигант там еще. Вот где можно тратить. Ну, где-то еще. Дайте огроменную карту. Во, пасти. пасти. Ну, вот так только нам угадать. О, а что у вас там беленькая? Это все. нормально. А, у он тоже лагает. Ну, он очень лагучий, чуваки. Все нормально. Ну, подождем пока все так делают, казарму и псов И без минералов. Вот так они побеждают. Пару секунд. А мы казарму ты два 30 берем и бомба все. Я так думаю. Да, я лишь так у сейчас будем так прям сейчас делать. риск мы берем. Кстати, да, скорость еще нужно взять, точно. Давай по-быстрему, давай-давай. Во-во-во-во-во-во, можно глазик? Глазик. Я считаю, нужно три солнца убрать пока. Что, для вот так. И одна глазик. Быт тут. Так, прячемся, чтобы брак не понял, что мы здесь. Того не понял, нужно где-то здесь. Можно это так понять. который может становиться невидимым когда не движется класс Он будет сидеть за всеми прям акнел класс и я так и знал не ну у меня есть в принципе так вот кусать обнаглевший я не знался что... пошел вон Да что будет больше ником желает Капец, как Всё, что Ты, что Ох, так быстро но ему не важно ему важно только победа но нам это не важно нам важно только ресурсы а для него победа парень не важно что даже он, он этот сопляк выиграл нас новичок Просто в мире есть и ресурсы, а псы для начала и все. А мы же хотим долго катку долго вот наши цепки. Начала. Даже кузнец. В смысле, он просто покусал центр и другая с силой. Скоростью. не важно у нас есть цель отпуска мы пускай и... колпузнец Оп место да Чтобы спрятаться от стража знаешь на такой душ решишь такой рыбок выглядит как выглядит он пока невидимость не видимость что за че он взрывается не хочу нажимать кнопочку отстаньте тут реально опасная кнопка советую Твоя южная левая! Твоя южная левая! Алива! Пойска! на помощь Я на него, он такой. Кайпет, блин. Чуваки, сегодня меня не извинить, день псы захватывает. Хорошо, хорошо, даюсь. не хочу, чтобы ты минерал ты драмал, а не минерал. еще раз. Там минус-то плюс, блин. 1400 было, я помню. 1300. Так, ну что, опозорились, покажем На тысячу на 100 кубков. на я был крутой раньше. ну а думаю, чувака взяли. Дышит сто кубку. ха ха, -ха. кубков. Капец, позор, да? Клан, что с вами так? опозорены стали. сколько начало скорости а, вот до конца скор там остается 10 50 получим сок нас менял 490 прям что блин? 490 не знаю, боевой меч красивый воин красиво со скином на бойщин думал лед а, -а, -а. Новый родитель Фикс целительница не ну я подумал на этой карте я выиграл если псы я не играю все, я не играю в Плюс, не тактика и гайд. первым делом вам нужно еще построить все дела потом брать минералы и ждать, чтобы он сами не шел сюда. Просто бриз, Также решение. Да, ну делает -то он топсы. псы вот это что мне раздражает? Это очень плохо. Он не знает, где мы находимся. Отлично. Он не знает, где Я не знаю, где он находится. Отлично. Нам нужно это знать. Он сам нас найдет. Сами вынюхают и все. Как он вынюхал, кстати? Как? Так быстро, Бунехал. Да Че так, Сы, у вас есть способность. Он даже плачет, слушайте. Он знает что-то. Он что-то знает. Он наверно плачет то, что он, что я проиграю, я плачу. Окей, глазики вперед. Вот он такой крутой -о -о, не а Галасики вперед. Только не взрывает, действительно, а зачем взрывать? Я не понимаю. Проверим. Возможно, он тут. Проверить. Так он медленный? Ладно, может. Понял. Прячемся. Он не знает, где мы отлично. А ага, если там знает, будет жестко. Ну, ладно, можно показать, что мы здесь. Думаю, что он понял. Думаю, что он понял. Еще казарма. Давайте простой там ускорим построим где-то вроде слишком я не знаю возможно тут не работать я посмотрю прям просто вот так прям как он, как он я как я копирую я не ну, а нужно копирую вот. тут не сам возможно еще одного ну можно Глазик, о украшение проверь оглайзка проверь все мое пусть пока нет а -а. Значит, вы невидимый может быть да? да вот идите сюда, будьте глазом почему бы нет нас так же путают аршире смотрите показывается где мы были где мы не были если будет новая новая так скажем новая колода нет в принципе. новая карта которая будет следить куда мы пошли но не будет ведь базу будет наверно опасно ладно ладно возвращать базу не знаю где мы находимся отлично что давать да. хорошо что вы развиваетесь мы там экономику поломали Он такой злится вы блин. тут видно что кусочек порвали разработчики сделать такого не снажа потом не такого а, блин забыли, чушь, такой сильный нормально да. давайте ускорим чтобы было по -быстрому. Атакуйте, почему Нет. У нас тут просто три штуки способности. Рашеские. Так, а выкону кружки? но я увидел. Все, он узнал. Все. все так, отступайте войска. Скорее всего, он тут еще. Паумны, давайте, как какой он. Да. Эй, какой корабль. Сау. Майам, база. Все, уже, спасибо большое. Ну вот такие себе. Блин. Ну, да. Ой, как нам помогли атакуйте вот, вот, еще казарма подумал хватит наш него притиснуть потом уже свои слухи давать так, а мы собираемся экономика ты что делаешь вот. окей на базы стрим Я такой, ура ура ура ура ура ура ура ура на самом деле скупать пополнить немножко это нарушить да да да да да да да да да да Сначала точка захвата, с минералом. да, ха, знает где мы находимся, отлично, покажите, наша база, Массовой с собой тут ходим, знаешь, про, так неинтересно с собой ходить, Пусть кач, оборону Пока. Пока. он тут идет, сойдем войска войска. Вон. Кирдук тебе. Не, не не ты идешь исцелять. А, тупро. мне Блин, там что-то еще сломал, блин. Сломал а! что-то еще опять черный экран давай ружьте явно что-то там мут давай давай баба давай, давай все разрушайте еще секна будем нарушить ложится ладно некоторые могут идти сюда вот ты можешь такой отлично пожалуйста Раз, два. Достроили или? Или же ещ нет? Ну, ладно, лад поберет минерала. Не-а. Мне минералы еще не нужны. Так вот, блин, дюйца гигант вот куда. Попался. Можно его напугать, как я понял. кстати. Следи за ним. Они там так ну что атакуем стоп стоп враги враги тут враг у нас такой опа, ну, что, тут построит что везде строишь или мне везет или или мне не везет или что тут блин, строишь такой умный да пучка кучка казана постранится существенно Много войска давайте, собирайте войскам. Давайте, а вы сюда идите молотками вытерпить, а да, вы тоже. Давайте проучим. Фарбол, атака так фарбол вот такой, блин, у меня крышка, да. куда ты играешь то все нормально все давай обратно пасика а -а -а. обратно отвечать нам кит ты ч нам кит тыка там обратно то мы обратно там обратно сюда идем давайте брать всех всех и этих по ману стоп так зачем так еще, нас не нападают пожалуйста. Мы должны ресурсы брать. Просто не веселее. Ни казаром строили. Просто так. Чтобы не стали не сильнее. Тратили, получается. Просто такую тему. Посмотрим его мнение. Также ускоряемся. Ребят. Стойте. Та не О, комментарий, неизвестно от ребенка. Да ладно. Оо, соконду баз. Да ладно, ладно, красавчик. Давайте заберем эту базу. Не нужно, ладно, не пугать. Не пугать, я только дома делаю. Сделаем атаку. Вс сражался кстати менжики атакуйте я его заметил называть вот так Один может атаковать стройка отпугать его, не вот не потихонечку снижать Дум порточка здесь вырубай его <laughs> не ну смешно паралл смешно. я бой так, красавчик хайп там будет кстати вам нужен региональный региональный региональный региональный пожалуйста региональный пожалуйста региональный региональный региональный региональный региональный региональный региональный Может, это мутить. Так, захватываемся студию. Вызываем. Ага. Пишка много войск. Два одного гиганта. запустим, что было опасно. Мы опасны. Блин, тут ничего не ничего Что делать? А, ну, тут можно. Это замутить. Так, давайте, давайте. Сюда. Хабирь войска мы захватываем минералы тут классно. А он не знает, что мы захватываем минералы. Классно. Так, давай, гигант, идти. Он что-то наверное расстроит. нам что ли. А, тут тоже есть еще а местечко. Давайте построим. Не дать ему шанс. Я не знаю. Всякие бум-бум. У тебя крышка открыт. Не за оставо. Так, посмотрим. Фраг тут может быть. Фраг, тут может быть. У oh, no. меня уже брыдь. <laughs> ладно, давай пройдешь там разберешься, зря наводнистик. Ну ладно. Да у нас тоже борба. привет, он такой нет, привет, два разберусь. Капец. Даже не знаю, что блин делать. максимум уже дошли тут тут тут тут кстати. Не менять просто стоять ничего не делать ничего как там дела ускоряй скорость вроде бы какой такой то блин толст стол мне даже не двойнов я уже собрал лицо сало. давай призывай да ты уже собрал рисуса такой то, а сколько лет мне нужно бить тебя я 2 запущу вас эти пушки из мы эти не крутые, да, ну уже сто лет прошло, как големо никто не врубает, 20 минут ролик, опять шикарно разрушили, давайте еще хоть этому разрушим, хотя бы мэджиков, меня хоть знаете что дали, мне дали место, я хоть что-то не призывал, уже 200 ладно, ладно, ладно, будете убивать этого Ладно, как хотите. что, ресов не. а нет? Ладно, ладно, пойдем, убиваем его. Хоть башню к нам не собирать башню. Хоть хоть кончику, ну, нет, нет, да, теперь работает только такой бас, кстати, классный. Хорошо, что гигант у не, в принципе можно одного диганта запустить, чтобы он ну, был, ну, блин, крепкий. Зря его запустил, да? Да, зря его запустили. Да, скорее всего, Потихонечку в армию. Да. такой. Потихонечку вы можете попадать в Такой, да, блин, я базу построю, базу построю. Построю, строй, строй. Мне не важно. Так, может, такой от на них все тут мощный чувак да он такой старается он такой, не он что не видит нужкирды ну, так не запускаем я не буду спускать, не запускать гонка потому что там не нужна вещь пока что так, тут нужна помощь давай ресурсы забираем уже все Он, наверное, тоже тут ресурсы с чем. Да не жалко, мне уже 10 тысяч минералов. Кстати, сколько я могу максимум брать? Ну да, я трачу воинов. Смотрите, как он уже опасно. Нет, ты должен уничтожать ресурсы. Бессмысленные ресурсы. Да, он тут все высосал. ах хай высасывать и. Крутой чувак, блин, мне нравится. В принципе, можно. Никогда не сдается. Я базу построил, а бы просто построить, да? Так, давай, я тут убивать У меня есть шансы не Нет, и нет, ни одного такой, никогда не сдаваться. Молодец. Давайте. Ага, дело в том, что у меня уже скоро закончится ничего не собирать придется тебя врубать и потихонечку так скажем собирать минералы твои они а не ресурсы немножко кристаллы минералы того же врубай меня или я врубать не ну эти ведь не ну, задержка есть красава это поможет вам дополнение это минус вирус, что прям что все высосывали так пошли пошли дн врубай это. Прям дерет, за никало не сдается. А -а -а. Красиво сделано, сказано. Да, даже не знаю, что блин делать. Сразу не сказал, что есть. В принципе, можно атаковать. Атакуйте. Время. чтобы быстро призывал. Ну, максимум. А, не максимум. Больше призыва, давай. Красиво. Атакуйте кстати, с А, вот так можно? Так такая. Пойдешь? Очень интересно. Здесь, понял. Хорошо, давайте еще одного. кузнеца. Я на базу. А может быть посмотрим, как дела у него? А то как-то скучно. Сардой идем. Голос еще, давайте скрием. Пошлого дела, он что у меня ресурсов нет. Он просто базу строит красава блянка круто! Первый раз такое вижу. Так, атакуйте, минералы собирайте. Ага. Дело в том, что нужно собирать. все высофорок, конечно. Что у нас там попадает? Нападаем, без разницы. Я фарбоутки кинул. весело, так, кататься. он ардум и других, другой, так, а еще один чувачок, ну к примеру, трое фарбов, хай, нет, то чувство, что мне уже хватит, А да, ладно, ладно, призыв максимум, Это призыв максимум, точка сбора, Атакуйте, атакуйте, атакуйте, точка сбора, атакуйте, атакуйте. Украинчик, можно куда-нибудь куда сюда пойдет паспортно. Ну и фарбованный будем. такой вот хадык. Я же не знаю я прям что прям все высосал и ничего не осталось как два второго опа она вырубаем кстати не Давайте уже что-то мутить как вдруг мы там минералы а ну хватит минералов отбиться вот все опять Let's... А, смотрите, войска, все воины здесь. Давайте, собирайте. Они тут кумпать решили, жестко Жестко решили врубать Туша, там, а, я понял. Че. Ты хочешь меня забрать? Осознанно, но я хочу ты, меня моим. Ну, стоп. Может быть ему отдать? Минералы? Честно, классно ладно отступаем как захватываем мне нужно все минералы забрать я думаю у меня просто ну это а ты забирай этик я буду тебя запускать не, я буду именно ну и здесь еще выпускать. кстати сова. мне скучно будет очень интересно на вок давай сами за всеми хоть и всеми Сова, ова где-то нет не сможешь. А -а -а. Грустно. а заметьте ли соло капец другим такой пошли со мной такой не. как-то как-то как а кинул а так хоть куда ты меня привел нет нет нет возвращайся обратно лазу а я она может отквать она такая обычная ну, нас не регенерирует, зачем я запустил гиганта зачем да скажите а чтобы прям подразниться да да знаешь что а, кстати, не сдержался. Не, не, не что сбором в принципе махи, а он тут еще да пришел. Да, ладно, вырубайте его. Давай, давай, вырубайте. Не, у нас больше воинов. еще больше. Если честно, то у меня уже последний минерал это вот он. А тут? Тут ничего не захватывает. Реально мало что-то Чем? Ладно, стройте куски, забираем. Оу, oh, мать как-то пан такой та ты призвать этих бесконечно не просто 16 тысяч капец я могу даже не подойти к нему просто не могут врубать по-быстрому давайте ходим атом допустим Ха, хай целним выбор рубать галем просто меня скучно как-то давайте еще взрывалку дополнительную. дополнительно так еще вторую это не переборщить то да, еще можно я, бой, открывайся, бум, не, не смог. А, умно сделал. Знаете, а класс следить за врагом, за врагом. Классно следить. Я точно ничего не сделать. Он такой, я пойду к другим. Я такой, да, да, давай, давай, давай. Я не против. Давай, давай, давай. Оп, она. Да ты, ты что тут под построил? Ты же бро. Давай, пойдут сюда. Такой, давай, давай, давай. Глазики, сюда идем, глазики. Вон он. А на него. Блин, мне, мне нужно уже посадку делать. Да, делал посадку. Дел посадку дель, дель, дель, дель, дель, дель, дель, крышка. Тебе крышка, посадку делать а, -а, -а, -а посадку делай. там То он не построил? Построил. Тут, тут, тут, тут. Ну все, пошли пошли в атаку. Ничего не сделаем. Посмотри, что там делается. я крышка? Ой, Нереально смешный чувак. Так, давай, гигант вырубай. Красавочка. Реально смешно. Так, 2 не Врубаемся. А тут уж нужно... издеваться. Вот что стоит? Че, ничего не делать. А тут ничего не делается. В атаку. Виндионный вот атаку. Реально не Так, давай. Нет скучно. Скворяемся Ты думаю, заметил ведь да? Окей. Заметил, так заметил. Пошли уничтожим это. Он думал, что задача. А мне уже, кстати, войн закончить Не остается только вот. Круто, а, ну, давайте копать копайте, врубайте давай. Ох, барда, классно. А, больше, больше войск, больше орды. Некоторые тоже так делали, некоторые. Ну, и ладно. Гонем мы вырубли. Алло, гонем вырубают. Что -то... Точно все, проверим. А, проверим. Все, вот так. база не будет, строить. так вот так. Мы просто будем производить. Пай он убивает, паем знаете силу. Не знаю, а возможно защитить вообще с помощью гобнов. Возможно, реально. Где Обнинов? А вы защитники еще остались. А вы вырубили так быстро? Красава. Это Он такой. Стоп, не нужно уничтожить источник. Призыва, я такой, давай по быстрому чё, бро, давай быстрее. Я не знаю, я просто уже 1400. Знаете, это длинный ролик. Я, конечно, его был уже, почему бы нет? Вдруг я захочу пересмотреть сам, ну, я сам. Давай, давай, пересмотрим. Давай. Не, нет, точка сбора делайте другое вот Так же вот так можно делать. А, атакует на меня воин слышите атакуйте на него он решил меня уничтожить конкретно так что атакуйте не ну реально он стал сильнее да, да скажете призывать кого-то окей в принципе стройте базу потом построить я по его вдруг мне не останется ни одного война построим здесь хоть казарм для безопасности Опа, опашло дело на такой, такой. Да блин, до стола ж до меня. Я не буду региранцев брать, чтобы так было тебе попроще. Зевать. Но... Да ладно, ладно, простите. Не <с> знаю, мы же зевали, нормально. Знаете, бойны дальше Отступайте, вы охраняйте, а то вдруг он вернется и нам крепнет. на вдруг крепнет. Нормально. так каждый круг я думаю уже перематываете но этом есть класс слова так просто прям соллартой мне такой не хочется где кстати еще один казамик сдался ну ладно успех 500 я уже до минималки даже до 500 друзья у вас когда-нибудь такое вот хоть было в жизни Ролик, капец. Окей, okay, окей. Okay. Еще немножко. Завтра закончу. Всем удачи, пока.